Информации, которая содержалась непосредственно в том документе с которого было копировано. поэтому здесь представлены два варианта действующий на сегодняшний момент и предшествующие документы скульпт их было на момент издания в настоящее время действующего для автоматизации выполнения расчетов в курсовых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 номер можно убрать вид потому что идет дубляж символ и также вот можно убрать эту составляющую то есть ее отформатировать те столбцы которые находятся пустые их убрать тем самым сократится таблица для того чтобы разместить ее непосредственно в Word и в последующем pdf формате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 вводятся либо в соответствующие таблицы либо результат расчета получен благодаря программам обеспечению за c 5.0 и результаты расчета представлены в таблице такой -то. следующий раздел называется выборы конструкционное решение системы отопления в этом разделе вы должны описать конкретно про вашу систему отопления то из себя она представляет название там мучевая периметральная двухтрубная какое оборудование применяете как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 этих разделов следующий раздел называется расчет основного вспомогательного оборудования индивидуального теплового пункта здесь вы должны будете представить информацию и расчет непосредственно оборудования этого теплового пункта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 программе следующий раздел УИР с курсовом проекты для студентов очного отделения здесь нужно представить статью на тему вашей курсовой работы чтобы они перекликались с теми расчетами которые вы проводите либо тем подбором оборудования статья должна быть не ранее пятилетнего срока то есть если в настоящее время о на дворе 2020 год то крайняя статья должна быть не ранее 15 -го года пятилетний срок от 2015 до 2020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 проводы тем оборудованием который непосредственно располагается на этих трубопроводах так называемый узел управления для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоносителя ваше здание лист детальные и монтажные чертежи можно отдельно не создавать а например располагать эти детальные чертежи на каких-то листах предыдущих в соответствующих масштабах чтобы не мельчить непосредственно в ваших схемах особенно в масштабе 1 100 как располагается арматура каких листах и так далее поэтому рекомендуется выносить их помощи соответствующих углов на данный чертеж справа там либо слева где есть свободное место вот здесь вот, в приложении 8 показаны основные формы листа общие данные здесь пишите номер лист дальше здесь наименование все то что содержится вместе называемым наименование листа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 от гастированного обозначения. Как правило, сюда вносится 4 магистрали, то есть подающий обратная магистраль системе отопления с указанием температуры и подающий обратная магистраль в тепловых сетях. Также сюда можно внести как обозначается у вас настройки, клапанов и так далее, потому что ни в одном госте именно настройки не указывают. И еще одна таблица, основные показатели протесты отопления и вентиляции. Здесь пишите наименование вашего здания там какой коттедж и так далее дальше объем период года наружная температура наиболее холодной петельнивки расход на отопление на вентиляцию на горячее водоснабжение ставите прочих потому что не рассчитывали мы в этой курсовой работе как приточную вентиляцию так и горячее водоснабжение и общее будет равно на отопление расход холода тоже ставим прочерк установочная мощность электродвигателя сюда ставите эту мощность от насоса и электродвигатель клапана благодаря которым осуществляется регулирование давайте рассмотрим основные ошибки которые часто встречаются в курсовых работах и курсовых проектов на тему отопления во первых изольный лист должен быть по стандартной форме которая здесь выдержана и представлена дальше идет у нас содержание со штампиком 185 на 40 с соответствующим заполнением следующее обязательно здесь должно быть задание на курсовую работу в виде отсканированного рисунка либо сфотографированного рисунка при помощи смартфона либо других средств дальше планировка которую вы взяли с сайта в обязательном порядке с 3d моделью обозначением номера планировки исходные и должен стоять автограф о том, что данная планировка была согласована. Следующий у нас идет исходные данные, здесь по сути повторили все те же самые исходные данные, которые идут в задании, но это делать не надо, здесь можно было просто написать фразу, что данные по геометрическим характеристикам микроклимату помещений и климату окружающей среды района строительства представлена в таблице которая взята из программы за ЗЦ 5.0 а именно общие итоги здесь она находится здесь вот то есть ее нужно перенести начало потому что здесь идут основные характеристики то есть вместо этого написания то есть сюда вставить именно эту таблицу с первым пояснительным текстом теперь итоги ограждения отсутствуют здесь рисунки самих ограждений То есть они должны присутствовать непосредственно в этой таблице Дальше, итоги ведомости к рождению, то есть она замыкает таблицу ограждения. Следующее, что у нас идет, это расчет мощности отопительной установки. Здесь вот перечислены все разделы, которые участвуют в расчетах, но нету ни одной расчетной формулы. Что является недопустимым, то есть здесь должны быть, еще раз повторяю, представлены расчетные формулы. Кратко их расшифровать. И дальше после всех этих вот разделов написать стандартную фразу, которая здесь написана, что выполнена в программе уентропу ZC5.0 результаты расчета сведены в такую то таблицу. Вот здесь это все представлено. Дальше выборы и конструкционные решения, то есть здесь конкретно расписать свою систему. Что из себя представляет данная система, какую арматуру используется непосредственно в системе отопления, дальше. Вот это вот теоретическую часть ни в коем случае сюда не прописываем, а именно расписываем те отопительные приборы, которые вы взяли непосредственно. Следующий раздел, здесь вот объединен гидравлический, и технический расчет системы отопления. Правильно здесь сделано, что приведена таблица, но опять неверно сделано тот момент, то что здесь должны быть расчетные формулы. А не только что результаты расчета введены в таблицу и в результате выполнения и установки рисунка. Пояснительную записку и имеет виду рисунка и результаты. Дальше выбор основного испомогательного оборудования индивидуально теплового пункта. Здесь вот причислили о том, что получились какие-то данные из программы данных кослов 38. и был взят данный производитель и подобран данный насос того типа размера данного производителя следующее идет энергетический паспорт здесь составлен согласно СП все составляющие представлена статья на тему курсовой проекте а именно про терморегуляторы которые применяли но отсутствует ссылка на статью как в списке литературы, так и здесь она отсутствует Список литературы приведен, сначала у нас идет вся нормативная литература, которая применялась для того, чтобы спроектировать систему отопления А все остальное, там, например, дилектристику можно было исключить. Зачем здесь приведены вот эти вот статьи, которые не относятся к той статье тоже непонятно. Теперь, что касается графической части, желательно расположение графической части следующее, то есть сначала идет инфекционный план, в котором указано, где у вас находится тепловой пункт и вот по носителям. Дальше идет ведомость рабочих чертежей основного комплекта, есть, здесь вот они перечислены, почему-то здесь написан план второго этажа. Общие данные. Дальше ведомость ссылочных документов, потом ссылочные документы, потом прилагаемые документы показаны Основные показатели по чертежам от и вентиляции. И показана таблица условное обозначение. Здесь не соблюден размер, то есть стандартный размер это таблицы 185. Поэтому здесь она нестандартная влияет на дальнейшем на оценку и здесь вот отсутствует как демонстрируется настройка различных клапанов в системе отопления так здесь нарисована роза ветров но роза ветров нам нужна только за январь месяц потому что проектируем мы систему отопления только в зимний период поэтому даже не обозначено где тут какая но судя по всему красный это июль а синий это январь то есть должна быть только одна роза ветров теперь общее указание очень ткутные, то есть нету здесь ни протопительной приборы Нету тут не указано, что у вас какая система отопления более конкретно То есть отопление там двухтрудное, с ключевой разводкой. Этого недостаточно. Дальше. Выполнен в соответствии с нормативными документами. То есть здесь один указан, хотя есть достаточно разнообразное количество. То есть он здесь даже приводится параметры наружного воздуха по СНИ их просто приводите просто конкретику говорите о том что здесь такая-то температура наружная И надо указывать откуда вы ее взяли не указано какие у вас э, какая, не указано какая у вас регулировочная арматура применяется где в каких местах и так далее Точно так же не указана установочная мощность двух электродвигателей у насоса и у клапана. Так, на планах этажа указаны все разводящие магистрали, указаны где находятся отопительные приборы, где находится тепловой пункт, то есть где осуществляется разводка, указаны настройки, единственное настройки здесь вот уже дополнительно будет на каждом листе указано непосредственно в примечании указаны размеры так и есть экспликация зданий помещений вернее есть экспликация помещений площадь нумерации то можно было было исключить если например разместить эти нумерации непосредственно внутри ваших планировок в чем здесь взять центральное расположение слов выравниваем центральное тогда должно идти по краю центральное здесь должно находиться здесь план первого и второго этажа единственное здесь вот Отсутствуют диаметры трубопроводов и также обозначение подъемного стояка. То есть не указано, где здесь, находится подъемный стояк. В каком месте? Даже он тут в двух местах. Что нужно указывать. И то же самое отсутствует диаметр трубопроводов толщиной стенки. на акционометрической схеме есть педиаметры, диаметры тоже самое дублируется настройки отопительных приборов и здесь все написано но отсутствуют отметки То есть, на каком уровне где эти трубопроводы находятся это тоже в конечном счете влияет на оценку причем здесь вот нарисовано два объекта а почему то на идет один объект когда их два то есть здесь вот указаны детали непосредственно по спецификации следующее что у нас идет это узел управления который здесь вот продемонстрирован Единственное, нет привязки никакой оси отсутствует обозначение имеется ввиду по спецификации где все находится и здесь только продемонстрирован разрез и план. Уже без привязки. Но единственное, они симметрично расположены. Поэтому можно предположить, что размер одинаковый. И нету аксонометрической схемы, как у вас располагается внутри непосредственно этот угол. Всем здесь насос поставили на подающем нейтрале продемонстрировано спискация оборудование материалов и изделий здесь отсутствует правильное обозначение то есть LVS.S спискация и представлены радиаторы отсутствуют терморегуляторы а нет есть только существует определенный порядок заполнения то есть трубы они располагаются ниже чем арматура смотрите ГОСТ 602 2016 года там пример заполнения пескации оборудования материалов и есть И помимо этого тут еще отсутствуют некоторые детали, которые пользуются непосредственно в теплосчетчике. То есть здесь только теплосчетчик ограничился расходомером. И есть верно. Еще одной распространенной ошибкой является то, что не всегда. То, что вы получили непосредственно в программе Elventropo DC 5.0 перекликается с программой Dumpfus ISO 3.8 вот например смотрим по третью помещение здесь 1154 здесь тоже 1154 должны значения совпадать в данном варианте здесь все совпадает даже когда вот вы объединяете несколько например 104 105 То есть здесь нужно конкретно писать чтобы проверяющий и монтажник понимал откуда берутся эти значения сумма двух значений получается данный вариант здесь пятое помещение 1400 74, а здесь вот другое значение 201 тоже вот здесь вот значение непонятно откуда взяты получается 623 а тут два помещения 201 получается 1200 106 так ну, а здесь совпало то первый тип плавой узел, тоже совпало внимательно смотрите за оборудованием чтобы везде были отметки чтобы видно было какое оборудование применяете какое подобрано исходя из расчета то же самое смотрим на настройки чтобы настройки были менее дух если будет менее дух это тоже будет являться ошибкой ну, здесь вроде как все нормально и как таковых замечаний больше нету и еще один момент при проверке энергетического паспорта у вас есть программа ventropel gc 5.0 в которой все рассчитано и посчитано все геометрические характеристики все теплотехнические характеристики и эти характеристики должны совпадать с теми значениями которые вы вносите непосредственно в паспорт Это по наружной температуре дальше по объему 712 712. Дальше по площадям для этого нужно открыть вот эту таблицу. Которая называется ведомость ограждения. И здесь сразу даны все площади. Это во-первых, смотрите внимательно, главное правильно взять те площади и установить именно в те места перекрытие над неотапливаемым подвалом чердачное перекрытие если это у вас есть и то же самое по термическим сопротивлениям 1,357 357 наружная стена 357 сюда вставляем нормативное значение из программы Вальтек 3.1.3 а дальше все рассчитывается согласно формулу и получаем тот необходимый класс энергосбережения должен быть не ниже c а b и c все остальные не будут рассматриваться в данном случае получился b плюс